Hi there! Is this the final straw? Do you move so far away that you Where happiness Что это было, Сейчас все нормально. Ничего не прыгаю, все стабилизировано. И стабилизирован холостой ход. Замечательно. А до этого, когда была проблема, стрелка, ну, обороты были завышены. Совпадение? Не думаю. Оказалось, все дело просто в компьютере. Поменяли компьютер, и все стало нормально. Тот компьютер был уже леченный, перепаянный, поплавилась там уже фишка. И, короче, он неправильно считывал все показания датчиков и лагал просто по-детски. Объяснить этот факт действительно невозможно. Вот все эти катушки, новые, вот их тут у меня, 6 штук. Две из них, не помню какой фирмы, вот эти, ну тоже китайские, но дорогие. Шляпок. Ну просто действительно. Вот эти остальные, вот остальные, это все сад, садовские. Тоже полная какашка. И я нахожу этому все больше подтверждения. Сразу говорю, не покупайте, тем более на Ниссаны, вот эти вот китайские катушки, вот они все лежат. И после того, как поменяли комп, э, чек продолжал гореть. Вроде все стабилизировалось, но чек горел. Да ладно! Поменяли на оригинальные контрактные, и все, чек перестал гореть. Все катушки одинаковые и оригинальные, и все стало нормально. Ученые назвали это естественным отбором.